Со своей стороны я бы хотела сказать вам, дорогие мои, вот что, уже не с психологической, да, а с оккультной точки зрения, то есть с точки зрения тайных знаний и тайных учений. Подойдите, если сможете, к своей жизни следующим образом. Все, что мы здесь имеем, в окружающем мире, это программа. Мы живем внутри программы. Просто это не та программа в компьютере, да? это программа более сложная, более насыщенная, более полная, более приближенная, что называется, к реальности. Но это программа. Если это программа, значит, она, во-первых, сделана кем-то и сделана с какой-то целью. А Программировать то, что сделал великий архитектор, невозможно. Он даже не ухватит микрона, этой, мозгов микрона этой, этой программы ухватить. Мы можем лишь наблюдать только ее эффекты. То есть наша жизнь это эффекты этой программы. Мы их в силу своей живой природы переживаем по-настоящему, понимая, что это всего лишь программа. А если это программа, значит, она создана с какой-то определенной целью. И не может здесь произойти никаких событий, которые не запланированы в этой программе. То есть там огромнейшее количество вероятностей, но они все равно конечны. Мы говорили, есть лимиты. Есть лимиты у любой программы, у любой деятельности, у любого человека, у любого живого, есть определенные лимиты, начиная от его возможностей, заканчивая сроком жизни. Ничего не бывает, никогда бесконечно. Так вот, когда в этот мир приходит ребенок, мы говорим, что он приходит с определенным психотипом, он приходит с определенной натурой, но случайность ли это? Ничего похожего. Совсем не случайность. Представьте себе, что человек проживает какое-то количество инкарнаций, и они во времени, что называется, идут степ-бай-степ. Никогда невозможно сначала родиться в 21 веке, потом хлоп в XVI. Да, так не бывает. Время, оно, не время, оно у нас линейно. И вот по этой цепочке мы идем, каждый раз проживая какую-то определенную судьбу как бы считается да, в оккультных науках, что есть определенный стартовый пакет, обязательный пакет, который надо прожить. Да. Быть человеком врачом, там, например, человеком жертвой, человеком победителем, человеком Иисусом Христом, человеком плотником, в смысле его папой да, и так далее огромнейшее количество своих ролей. Какое-то время побыть мужчиной, какое-то время побыть женщиной, какое-то время побыть тем-то, какое-то время побыть тем-то. И вот мы эти роли отрабатываем. Мы каждую судьбу мы делаем выпуклую какую-то свою определенную часть. Где-то мы тиран, где-то мы деспот, где-то мы великий святой, где-то мы обычная мать-домохозяйка. То есть этих ролей огромнейшее множество. По условиям игры отработать надо все. Да? Поэтому, соответственно, а человек, ведь натура какая? Он сначала берет да, по своим детям, смотрите, они сначала любят мороженое есть или суп, мороженое, разумеется. Да? Сначала мы берем самое вкусное для себя, да? или чтобы полегче. А потом начинается доработка всего остального, то есть есть необходимости, да, необходимости получить опыт во всех, во всех, во всех видах деятельности, во всех, во всех, во всех человеческих судьбах, получить опыт. Каждый раз отыгрывая его по-разному, каждый раз реализовывая его по-разному. В этом заключаются условия игры. Чем больше вариантов достижения результатов мы здесь все человечество раздобудем, тем активнее и мощнее будет эта самая программа. Она потому так сейчас мощная и развивается. Например, 300 лет назад она развивалась более слабо. То есть было жесткое разделение по касты. Каждый в своей касте отрабатывал свой кусок. Потом Переходили в следующее воплощение, возможно, в эту касту, возможно, в следующую касту. Сейчас у нас состав так вот все перемешалось, у нас возможности здесь достаточно более, более развитые. И вот ты приходишь, например, на отработку какой-то определенной функции в этом мире. У тебя договор с этим миром, да? на этом воплощении ты отрабатываешь вот такую функцию. Соответственно, тебе под эту функцию выбирается пол, семья, психотип, социальные условия, то есть весь стартовый пакет, пожалуйста. Человек приходит в этот мир в семье таких-то родителей, потому что вот та самая функция, задача, с которой он сюда пришел, именно у этих родителей отрабатывается лучше всего. Вопрос. Ваши родители, которые подавляли вас своим авторитетом, например, да, или истеричная мама, или там пьяница папа, все что угодно. Да, они пытались вас вот этим своим поведением, совершенно не предполагая, что они делают, они пытались вам показать, как, например, не надо поступать. Да, совершенно, или, совершенно. или пытались вам показать, вернее, скажем так, мироздание пыталось посредством погружения вас вот в эту семью, вашей души, не тело, да, именно вашей души погружение вот в эту семью, оно пыталось вам доказать: вот смотри, сейчас рядом с этими людьми ты можешь отточить себе хорошие когти из например. Вот ты рождаешься в семье земледельцев, да, и ты понимаешь, что тебе с этими людьми неинтересно. А у тебя такая задача закрепиться, что называется, в своей касте. Это значит, что ты должны наработать какие-то методы, да, какие-то умения, которые позволят тебе не сломаться, если тебя погрузить в среду, которая тебе противопоказана. И первое тестовое пространство, которое ты получаешь, это пространство своих родителей. Они типичные земледельцы, ты воин. Они желают для того, чтобы поесть, попить и нарожать детей. Да? А у тебя совсем по жизни другие задачи. Они начинают тебя гнобить, потому что их подсознание не умло, подсознание понимает, что ты не такой. В нашем мире родился совершенно неуправляемый ребенок. Да? От несчастья то какое. От беда. А ты на них смотришь и тоже понять не можешь, нет, что они от тебя хотят, ты все делаешь так, как надо, но со своей точки зрения, как надо. Потому что ты воин, у тебя задача развивать честь, доблесть, силу, знания, умения, мастерство да, в каких-то других позициях, у тебя вопрос где-то рождения, например, да, дом полная чаша, поесть, поспать, попить, тебя интересует по поскольку. Или, например, ты пришла в купеческой касте, а погрузилась в семью, например, тех же самых воинов, да? они тебя заставляют учиться, они тебя заставляют быть кем-то. А ты говоришь, я не хочу кем-то, я хочу попробовать все, потому что мне все надо, мне все интересно. Я здесь хочу научиться, здесь хочу научиться, здесь хочу научиться. вот туда съездить, вот сюда съездить и заработать миллион долларов. Они тебе умные такие говорят: всех денег не заработаешь. А ты говоришь: всех не надо, достаточно половины. И у тебя, естественно, с ними конфликт, потому что вы разной кастовой системы, вы друг друга не понимаете, еще и по психотипу не сошлись. Но именно вот это непонимание есть принцип естественного отбора. Кто кого, либо они тебя загнобят, либо ты докажешь, что я такая, какая я есть, и я имею право на свою судьбу первые тестовые испытания ребенок на свою судьбу проходит именно в родительской среде, где он выйдя оттуда, что называется, с дипломом, имеет этот человек право на личную судьбу, или он имеет право на судьбу только коллективную. Именно поэтому люди разворачиваются при семье, да, родителей. Да, совершенно верно. А если она получается, ну, как бы неустроенная жизнь какая-то, то есть человек Потому что он просто не может найти себя. Почему жизнь не устроена? Потому что он нарисовал себе какую-то картинку объемную, да, как она должна быть. Да? А картинку эту, он, естественно, не с головы взял, человек не может ничего придумать, он может только впитать чужую информацию и в лучшем случае перекомпилировать ее как-то. Он взял себе, нарисовал картинку, как должно быть в его жизни, потому что он так считает, потому что он себя достаточно сильно любит. Или, например, наоборот, сильно не любит. Но тем не менее, он себе эту картинку нарисовал, и все сравнивает с этим эталоном. Соответственно, все, что когда-то эталон не подходит, он от него отказывается. И про такого человека говорят, у него судьба не устроена. Почему? Потому что он не может встроиться в какую-то систему, уже имеющуюся. Он не может найти себе систему. Семью не может найти. Работу не может найти. Это все системы. Государство не может найти. Друзей не может найти. То есть не может ни в какой эгрегор вступить. Потому что этот эгрегор не соответствует его вот этому прописанному Я идеалу. Все было. Да? И, Нет, да, и, и присутствует. Вот. опять же вопрос, почему? Во-первых, ожидание. Да? Ожидание это всегда иллюзия. Тебе никто никогда не обещал, нет, что все будет сообразно ожидать. Да, почему? Потому что ты чего-то ожидаешь. У тебя есть нарисованный фантом для самой себя, нарисованный какой-то эталон. И ты действительно считаешь, что все должно соответствовать этому эталону. И выбора у человека в такой ситуации два. Либо разрушить свою иллюзию, понять, что она действительно была иллюзорна, и научиться жить в мире, в том, в котором он уже создан, либо сказать, ну уж нет все будет так, как я хочу, упереться, что называется, рогом и создавать эту иллюзию. Не ждать, когда ее кто-то создаст для тебя в чистом виде нарисует вот это полотно, а брать кисти в руки и рисовать со То есть строить свою систему. Первый случай всегда более приемлем, да, потому что он не требует никаких энергозатрат, все для тебя уже подготовлено. Второй случай очень трудоемый. Трудоёмко. И опять же, зачем ты пришел в этот мир, либо найти, либо создать. Это стартовое испытание, человек должен пройти через испытание в этой жизни. Вполне вероятно, что в прошлых воплощениях да, все было достаточно удачно. В прошлых воплощениях. А в этом воплощении надо что-то добрать. был магом Значит, что следующим тоже или скатывается на дорогу? можно Это все зависит от того, как ты закончил жизнь. Это очень важно, как ты умер и с какими результатами ты умер. Если маг умирает на костре и в момент смерти отказывается от своей магии, то она к нему больше никогда не вернется. Хоть что. Хоть он каким угодно бесом душу продавать, эта душонка ничего не стоит. Когда маг сошел с ума. В той жизни сошел да. с ума, но просто он не справился с силой или призвал силу, с которой он не смог справиться. Самонадеянность, излишняя самонадеянность, за которую он в этой жизни будет рассчитываться. Я естественно, без магии, без магии. Право на магию надо будет зарабатывать отдельно, специально и дополнительно. То есть в, какой, в каждой жизни мы что-то приобретаем в правах, в каждой жизни мы что-то теряем. Приобретаем в правах мы в большей степени, если стартовые условия договора, с которыми мы пришли, мы выполняем в точности. А теряем, если под конец жизни выясняется, что мы не выполнили условия договора, тогда, естественно, штрафные санкции. Переходим на следующий уровень со штрафными санкциями. И я понимаю, что, возможно, эта терминология не совсем привычна для вас, но поверьте, если вы будете смотреть на происходящее отчасти как на игру, вам всем будет значительно легче переживать происходящее. Во-первых, поверьте, потому что подобные условия договора не только у вас, еще у десятка тысяч людей. Да? Все как-то решают. А чтобы вы лучше понимали, почему так, помните, что по условиям игры дойти должен один, лучший. А лучший это значит с максимальным эффектом за кратчайшее время. Тот, кто сидит и размазывает свою собственную несчастье по столу, вот так вот. И не пытается ничего сделать, тот придет последний. Тот придет последний. При этом при всем у каждого договор свой, у родителя свой, у ребёнка свой. Но стартовые позиции в виде родительской семьи, они нужны для того, чтобы он уже в младенческом возрасте эти стартовые условия осознал. тогда ребёнок открывает глаза и видит маму, папу. Он произносит какое-то слово, иногда неудобоваримое, иногда не расшифровываемое. но это его, как правило, первая реакция на происходящее, когда он начинает осознавать, что он вот он в теле, которое недвижимое, есть мама, папа, и он прекрасно понимает, что произошло в этот момент. Потом, естественно, все это, родничок закрывается и он забывает. Дальше начинается все сначала восстановление своей памяти. Она потихонечку начинает восстанавливаться, и дети до 3-4 лет еще все очень хорошо помнят, особенно свою прошлую жизнь. И иногда даже они об этом рассказывают, если слушать внимательно, что они там лопочут на своем детском языке.